Всем привет! С вами Видня Бена Мария. И сегодня я хочу поговорить с вами о ценностях нашей компании Winwin -win People Capital. Задумайтесь, что для вас являются ценности, насколько ценности важны в вашей жизни. И сегодня я хочу рассказать о тех ценностях, которые меня привлекли в нашей компании. Да, я пришла сюда на лидеров. Для меня было огромной мотивацией оказаться в окружении наших успешных лидеров, набраться их опыта они с удовольствием делятся знаниями. Когда я оказалась в их окружении, я поняла цену успеха. Я смогла прописать свои цели, и теперь я точно знаю, что и для чего я делаю, и куда я иду. Итак, оказавшись в, нашем, в таком окружении и в нашей компании, я поняла, что мой ее меня не обмануло. Я оказалась в нужном месте и нужное время. Итак, что меня больше привлекло? Во-первых, что наша компания развивается по системе сетевого маркетинга. Но мы не продаем ни баночки, ни скляночки, ни порошки, ни косметику. У нас нет такого продукта. Во-вторых, что очень приятно, что я могу увеличить семейный бюджет, совершая выгодные покупки на нашей кэшбэк платформе И причем, что кэшбэк возвращается не в виде бонусов, а реальными деньгами, которые я могу вывести на свою банковскую карту, что тоже очень удобно. А, В-третьих, вот представьте, приедете вы сейчас в какой-нибудь банк или крупную компанию и скажете, хочу приобрести у вас акции. А, что вы на это ответят? Конечно, вам скажут, что либо их нет наличия, либо они стоят огромных денег. Так вот, в нашей компании на сегодняшний день есть такая возможность, как приобретение опционов, которые в будущем будут обменены на акцию. Я сама уже приобрела несколько штук и, конечно, планирую это сделать в дальнейшем. Так вот, те, кто ищут выгодные вложения, не знают, куда инвестировать, я вам советую рассмотреть этот вариант. Ведь в будущем это будет отличный пассивный доход, который будете получать в качестве дивидендов от нашей компании. В-четвертых, в нашей компании существует мощное командное обучение. Во-первых, это ежедневные планировки. Во-вторых, это постоянные марафоны, как закрытые только для нашей команды, так и открытые, куда мы приглашаем всех, кто хочет развиваться. Постоянные обучения от наших лидеров, открытые прямые эфиры, а также очень сильно мотивируют, разработан нашим лидерам, командное обучение, которое называется «90 дней». В-пятых, что меня привлекло, это то, что наша компания очень молодая. Для кого-то вызывает страх, что компания не, не так недавно на рынке. Но если компания развивается в методистовом задумайтесь, насколько важно оказаться в самом ее начале. Да, компания молодая. Да, компания, ее официальное открытие будет в конце февраля этого года. Но за 8 месяцев, что компания существует на рынке, она настолько быстро развила темп своего развития, что многие сетевые компании, которые не первый год на этом рынке, могут только позавидовать. Ведь мы только в самом начале. Поэтому я верю в нашу компанию, я верю в наших лидеров, я в первую очередь верю в себя. А, согласитесь, в такой мощной компании, где сам президент, его главная ценность – это делать все с любовью. А, что может быть лучше, как такие ценности? Поэтому я верю, что у меня все получится, что меня ждет успех, что у меня будут неограниченные доходы. И, конечно же, я уверена, что в скором времени моим рабочим фоном будет не спортивная площадка с соседним домом, которую наблюдая наблюдаю каждый день в окошко, а, конечно же, прекрасный вид из окна на чудесное море. Кому-то это покажется смешным, а кого-то замотивирует, и он посчитает, что он не хуже, чем мы, и захочет также добиться успеха и зарабатывать вместе с нами. Кому близки наши ценности, кто хочет поверить в себя, либо научиться это делать, кто хочет научиться зарабатывать, пишите мне под видео в комментариях, либо в контактах на моей соц. Странице. Мы с вами пообщаемся и определимся, схожи наши ценности и сможем ли мы вместе работать в одной команде. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, задавайте, я обязательно вам отвечу. Если вам интересно было видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте будем дружить. Всем пока-пока.